Всем здравствуйте, с вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. А наш фонд а, объединяет людей со всего мира для финансовой помощи а, между партнерами. Это партнерская программа, где деньги идут от партнера к партнеру 100% всей. А, основ, основатель нашего фонда это Денис Сологуб. А, стартовали мы всего лишь с одной площадкой 7 декабря прошлого года. На сегодняшний день у нас, ребята, нам только 11 месяцев, и у нас есть, присоединились у нас уже 7 площадок, которые 6 площадок у нас есть закольцовка, а седьмая площадка у нас стоит отдельно. Она у нас, прошу прощения. Она у нас стартовала во время кризиса, и на ней нет закольцовки. Ну, давайте разберем. А первая площадка у нас Word Money, эта площадка имеет 6, 5 рабочих столов. Шестой стол это выплаты, но на этой площадке еще идут выплаты. А с первого стола с третьего стола с первого стола тысячу рублей на баланс, с третьего стола у вас вы зарабатываете 10 тысяч, с четвертого пять, из шестого зарабатываете. 30 и 30, это 60 и 10, это 70. И в итоге за один круг вы зарабатываете на этой площадке 86 тысяч. Маркетинг мы сейчас разберем. Покупка у нас на каждой площадке в обязательном порядке идет первый стол. Остальные столы вы покупаете по желанию. У нас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 Покупка клонов у нас только по желанию партнера. Нет у нас никаких обязательных покупок в обязательном порядке, как в других проектах. У нас только все по желанию партнера. А, ну и э, по поводу того, что некоторые задают э, вопрос, э, ребята много, э, таких вопросов идет в личку, а что является вашим э, продуктом в вашей, э, вашем фонде. В нашем фонде а продукт это наши деньги, деньги делают деньги. Э, э, я уже говорила, что деньги у нас идут от партнера к партнеру. Но вторая площадка у нас, это площадка социальная ПД. Здесь за один круг мы зарабатываем 3 800 и за 1000 рублей идет активация вот этого первого стола на площадке World Money. Площадка есть такая Golden Ring. Это уникальная площадка с очень хорошими заработками. Вход сюда можно отдельно входить за 20 тысяч, но можно входить через площадку Golden Ring Mini и через площадку World Money. Потому что у нас идет закольцовка этих площадок с Golden Ring Mini, идет закольцовка World Money, PD и площадка Clever Mini и площадка Clever. Ребята, ни, одно, ни в одном проекте, ни в одной компании нет такого маркетинга, как у нас. Многие проекты пытаются у нас скопировать проект, но у них не получается а то, что сделал наш Денис. Поэтому уникальные маркетинги, где идут деньги зарабатываем очень хорошие. Вы, если, если вы работаете, то вы прекрасно знаете. Ну, на площадке ПД у нас мы зарабатываем, как я уже сказала, 3 800 и идет за 1000 рублей активация первого стола. А на площадке в мы uh, за один круг мы делаем 3000, а на площадке Клевер мы uh, с двух лепестков зарабатываем uh, 18 708, 750 рублей. На площадке Клевер мы зарабатываем 187 500 рублей. Uh, ну и давайте, наверное, перейдем uh, на слайды. Uh, начну я презентацию вот с, этого, uh, с этой площадки. Uh, она очень у нас так как она первая, наверное, самая любимая, эта площадка, она очень доходная, ребята. Я буду показывать вам сегодня, как с малым количеством партнеров выйти на хороший доход с одного круга. Это на 86 тысяч, и за 20 тысяч у вас активируется площадка «Голден Ринг». Вы активировали всего лишь первый стол и второй. Это всего лишь 3000. Приходит к вам первый партнер, становится к вам на первый стол и на второй стол. Как только нажимает второй партнер покупку первого стола, у вас этот первый стол закрывается. У нас закрытие идет с двух партнеров, и вы сами под себя становитесь сюда, на это место. Ну и ваш партнер покупает а, второй стол, у вас закрывается а, второй а, стол и открывается за 6 тысяч стол выплат третий. А сюда приходит к вам третий партнер, и вы получаете тысячу рублей на баланс для вывода. Ваш первый партнер Точно так же дублирует вас, пригласил три партнера, закрыл свой, закрыл свой второй стол и приходит, становится на это место, ребята. И здесь 3000 сразу идет на баланс для вывода. Вы своего клона закрыли и ваш клон пришел, встал сюда на это место. Вы получили сами за себя 6 тысяч на баланс для вывода. А, ну а здесь вот с этого места, ребята, 3, почему 3 тысячи? Да потому что идет реинвест у нас за... 1000 рублей на первый стол и реинвест идет за 2000, идет на второй стол. А 3000 на баланс для вывода. Здесь вот посмотрите, 3000 и 6000 это 9000. И плюс у вас 1000 рублей за третьего партнера. У вас на балансе уже 1000. 10 а вот сейчас нужно срочно купить вот этот вот четвертый стол за 5000, чтобы сократить количество партнеров. Здесь приходит к вам второй, или третий, или четвертый, независимо, кто из них более активный, тот придет и станет на это место. Вам идет 1000 рублей на баланс для вывода и активируется стол, так как у вас он уже куплен, и вы сами под себя идете на это место, становитесь своим клоном. Первый партнер. Закрыл свой третий стол и пришел, становится к вам сюда. И у вас идет закрытие четвертого стола, и вы, у вас открывается... Да, рисовальщик с меня сегодня что-то не очень... Закрывается э, четвертый стол, и у вас открывается за 10 тысяч пятый стол. А, ребята, тайу, э, вы своего клона закрыли здесь. И ваш клон приходит, становится тоже на это место. Или же второй партнер может прийти, стать на это место. И вы получаете то ли со своего клона, то ли вы а получаете со своего со второго, с третьего или четвертого партнера, кто из них активнее, вы получаете 5000 на баланс для вывода. Вам вернулись эти деньги. И... У вас закрылся ваш четвертый стол, и вы пришли, стали сюда этим. Первый партнер закрыл свой четвертый стол и пришел, встал сюда, на это место. Второй партнер или третий партнер, или ваш клон приходит, становится сюда, на это место. Это стол накопительный, ребята. И у вас открывается за 30 тысяч Um, шестой стол и <къем> у вас закрылся вы пришли стали сами под себя или же ваш первый партнер впереди вас закрыл uh, свой uh, uh, пятый стол и пришел стал на это место 10 тысяч сразу идет на баланс для вывода а за 20 тысяч идет активация площадки golden ring а uh, здесь uh, Первый партнер приходит, становится на это место 30 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер становится 30 тысяч на баланс для вывода. Вот такая вот у нас здесь а площадка. Это очень-очень денежная. И за один вот круг... Вы же не будете с двумя, тремя, четырьмя партнерами а, всего лишь работать, вы же сидите, приглашаете, и к вам идет а, новый а, приток а, новых партнеров, и будут третий, четвертый, пятый, десятый, и вы здесь до бесконечности зарабатываете, у вас закрываются эти столы, открываются новые. И э, также идет движение. Здесь заработок не ограничен ничем. Единственное, что может чем ограничить, это вашей линия. А так, если вы будете работать на этой площадке, то постоянно вы будете за каждый круг, у вас будет э, активация, э, ваш клон будет лететь на площадку Golden Ring, и вы будете э, 86 тысяч каждый раз иметь с одного круга. Ну и следующая площадка, это площадка социальная, где у нас есть подтверждение активности Кабинета. Через каждые две недели а, списывается первые две недели, проходит это 100 рублей на, на реферальное вознаграждение, а по 10 рублей на 10 уровней вверх идет. А, а следующие две недели проходят, это идет покупка а, вашего же клона, он станет сюда к вам за 100 рублей на первое место. Первый стол у нас стоит 100 рублей, второй 200, а, третий 400, четвертый 800 и пятый 1600 покупка первых столов, как я уже говорила, идет в, в, в, в обязательном порядке. Остальные столы вы покупаете по желанию. Поэтому я вам сейчас покажу, как с малым количеством партнеров выйти и здесь заработать очень хорошие деньги. Здесь очень хорошо работать командой. А когда большая команда, а здесь все в команде зарабатывают. Если все работают, ну и, допустим, вы активировали всего лишь первый, второй, третий и четвертый стол. Это всего лишь полторы тысячи, не такая огромная сумма для того, чтобы начать свой бизнес. К вам приходит первый партнер, становится на первый стол, на второй, на третий и на четвертый. Вы следом выставили бронь, бизнес у нас полностью управляемый. Куда вы выставите бронь, туда и станет ваш партнер или станет ваш клон. И советую всегда... Купите клона за 100 рублей. Ваш этот клон за 100 рублей закроет вам полностью все а, 4 стола. у вас остань откроется стол выплат а, за 1600. А второй партнер, у вас столы обнулились, вы пригласили второго партнера. Ваш второй партнер а, точно так а, становится к вам на опять на вот это место. Второй пришел партнер, встал. Вы следом выставили бронь и купили клона за 100 рублей. И этот клон у вас закрывает полностью все четыре стола. И у вас получаете вы первую выплату. Первая выплата идет 600 рублей на баланс для вывода. А за 1000 рублей активируется площадка World Money, которую только что мы разбирали. А третий партнер, ребята, приходит и становится к вам на это место. Вы то же самое делаете выставили брони и купили клона за 100 рублей. И этот клон у вас закрывает полностью все 4 стола, и вы получаете 1600 на баланс для вывода. Четвертый пар партнер приходит опять 1600 на баланс для вывода. И так, ребята, столы обнуляются, и все время вы зарабатываете, вы здесь крутитесь и крутитесь и крутитесь. Я по поводу клонов. Клон покупается... Только по желанию. Но если вы не хотите покупать а, клона за 100 рублей, вы... Стал к вам, например, первый партнер. Я вам сейчас покажу, как это. Первый партнер пришел, стал сюда, на это место, регистрируется к вам по вашей ссылке второй партнер вы выставили бронь он у вас просто становится на это место и второй партнер у вас только со второго партнера у вас открывается этот стол выплат а следующие два партнера которые придут вы получите 600 рублей а так вы получаете с четырех партнеров получаете видите какую сумму 3 800 и у вас идет 3800 зарабатываете на этой площадке и стол за 1000 рублей первый стол на площадке World Money а так вам нужно конечно немножко поработать чтобы не покупать клоны а ставить партнеров под партнеров так делают очень многие команды. Здесь, ребята, по поводу реферальных вознаграждений. Реферальные вознаграждение здесь довольно-таки очень хорошее. Если вы будете работать командой, чем больше у вас команда будет, не так, как говорят, что в некоторых проектах, если юбка расширяется, то это все становится. Нет, только не у нас. У нас маркетинг настолько грамотно продуман, что никак он не может остановиться. Здесь идут реферальные вознаграждения. Вот вы представьте, если у вас в команде, например, 1024 партнера, то 10 тысяч просто так вам на баланс для вывода упадет двум партнерам. А если у вас 512 человек, то по 5120 рублей получат 4 партнера. Если у вас 256, то а, по 2560 получат 8 партнеров. Поэтому здесь очень выгодно работать. И так, до, а, сами понимаете, что а, а, получает 128, если партнеров, то получает по 1260-16 человек. А, вот это тоже хорошие деньги, 1280, а почти 300, а, 1300. Мне тоже очень нравится эта площадка, и ее не надо сбрасывать со счетов. Но здесь, ребята, работать нужно только командой. Командой вы заработаете здесь очень хорошо. Ну и здесь вот наша площадочка Бехомы, которая, как я говорила, она у нас стоит отдельно. На ней нет ни закольцовки. Она у нас вышла в антикризис и очень многим помогла выжить в этой ситуации. Она, вход у нее на эту площадку всего 500 рублей, а первый стол, а стол выплат 1000 рублей, вы можете заходить на 500 рублей, можете сразу же активировать и, как я активировала, когда стартовала площадка, и эту, этот стол за 1000 рублей, это стол выплат, как вы видите, здесь всего лишь один рабочий стол, и то мы с него уже получаем. А этот стол, на этом столе у нас только идут выплаты и я вам сейчас хочу показать и рассказать как здесь на этой площадке можно войти бесплатно даже у нас есть вот такая вот акция которая у нас есть и чат можно заказать карту банков, там у нас есть несколько банков, вы, если хотите зайти сюда на эту площадку бесплатно, вы можете взять ссылку у меня или у своего спонсора на, на приобретение этой карты. Вы заказываете эту карту, затем... Едете получаете через вам, когда будет готова ваша карта, вы едете в банк, получаете или же банк, или же на почту приходит, или же вам сотрудник банка привозит домой. Это тому же если есть у вас филиал, то а сотрудник может привести вам на дом эту карту. Вы ее активируете. Эта карта всего лишь на 500 рублей. Затем активировали, идете в Сбербанк, пополняете карту на 500 рублей. Со Сбербанка идете в магазин или в аптеку и делаете покупку ровно на 500 рублей. Возвращаетесь, сообщаете, но прежде чем нужно зарегистрироваться, подтвердить свою регистрацию через почту, а потом только уже заказать эту карту. Вы сообщаете нашему сотруднику банка он у нас есть в чате о том что вы заказали активировали о том что вы уже сделали покупку на 500 рублей и вам наша администрация начисляет на кабинет 500 рублей это конечно все это проверяется сотрудник банка проверяет дает сообщение нашему администрации и Денис нас начисляет на 500 рублей. Вы заходите к себе в кабинет, и как только у вас деньги будут на балансе, вы активируете вот эту площадку. Вот, ребята, есть такая возможность заработать, зайти к нам бесплатно. И пригласить всего несколько партнеров, заработать здесь 3000 и активировать за 2000 площадку крутую Golden Ring Mini. Ну и давайте начнем, что у вас всего лишь 500 рублей, вы активировали эту площадку, пригласили первого партнера и 500 рублей идет у нас в заморозку. Это в накопительный баланс. Второй партнер, когда приходит к вам, становится на это место, у вас 500 рублей идет на вывод. Подождите, не выводите. А срочно купите сюда клона. Вам же нужно быстрее выйти на этот стол выплат, чтобы заработать и активировать площадку Golden Ring Mini. Вы купили себе клона за 500 рублей, и у вас открылся стол выплат за 1000 рублей. Ваш партнер первый точно так дублирует вас, приглашает двух партнеров и покупает клона. И приходит, становится сюда, на это место. 500 рублей идет вам на баланс для вывода, а за 500 рублей идет а, а, реинвест по, на, на стол к спонсору. Точно так ваши партнеры все время будут у вас, у них будет закрываться первый стол, и когда будут становиться на это место, они к вам будут все возвращаться на первый стол. А второй партнер то же самое делает а, дубликацию и покупает, приглашает двух партнеров и покупает клона, и приходит, становится к вам сюда на это место. А, и вы получаете 1000 рублей на баланс для вывода. Вы своего клона. Точно так пригласили двух партнеров и обратно купили клона. И о, о, вы становитесь сами под себя сюда, на это место. И, пожалуйста, у вас 2500 на балансе для вывода. И вы теперь, каждый из вы и ваши партнеры точно так дублируют вас. 500 рублей ставите на вывод, а за 2000 и покупаете площадку Golden Ring вот эту площадку Golden Ring Mini. Мы ее сейчас разберем. Эта площадка а, с очень хорошим а, доходом. А, она у нас а, теперь уникальная наша, где мы а, теперь все время крутимся, вертимся и а, зарабатываем а, деньги. И с этой площадки мы, естественно, переходим в большой Голден Ринг, Золотое кольцо, где там у нас, как вы уже все видели и слышали, и ролики смотрели, что переливы идут, даже перелив 100 тысяч упал, 200 тысяч упал перелив. Ребята, это дает очень шикарные возможности зарабатывать на этих площадках двух и, и, и, очень хорошие деньги. Активировали вы площадку, эту Golden Ring за а, в, в, 2000 и идете через удвоитель. Можно, ребята, зайти и, минуя удвоитель, вы а, этим сокращаете с, а, себе количество партнеров. Можно сразу зайти, оставить а Матрицу, а, в, первый блок за 4000, но это только по желанию. А, вы пригласили первого партнера и второго партнера и а, а, перешли первый блок за 4000 тысячи эти как вы видите 7 место первое плечо и второе плечо у нас идет вверх а сюда приходит ваш партнер у вас за 4000 идет реинвест этого первого блока по броне вашего спонсора а сюда приходит второй партнер пожалуйста, 3 700 вам уже сразу же на баланс для вывода. А за, 30, за 300 рублей у вас, если у вас активирована площадка Клевермини, то летит ваш клон по, туда, куда вы выставили бронь. На то место он и станет. А если у вас еще нет этой площадки, то идет активация этой площадки клевермини за 300 рублей. Ну, из третьего партнера, из четвертого партнера, ребята, это идет на переход во второй блок. Это 8000 идет активация второго блока. Как я уже говорила, плечи идут вверх. Но никогда, никогда не забывайте, что а, здесь, наверху, а, выше вас, тоже вы будете тоже выше а, своих партнеров. И а некоторые партнеры мне сказали, да что ж это такое, вверх, да вверх, ребята, ну вы же тоже будете на этом же месте вверху. Поэтому здесь сюда приходит ваш первый партнер, у вас идет реинвест этого блока за 8 тысяч Второй партнер приходит, у вас 1000 рублей на баланс для вывода, а за 3000 идет активация площадки «Клевер». Очень хорошая, тоже крутая площадка. Там реферальные ребята, вообще шикарно идут на вознаграждение. А если вы, у вас уже она активирована, то... Ваш клон летит, и вы на этой площадке у нас клон расценивается как новый партнер, и вы получаете вознаграждение как за нового партнера. 4 тысячи с этого партнера у нас идет в накопительный, а третий и четвертый партнер тоже идет все в накопительный. У нас здесь 20 тысяч накапливается, и у вас идет. Вы переходите на площадку Golden Ring секундочку, на площадку Golden Ring большой. А здесь у нас, как вы видите, очень-очень-очень даже шикарные заработки. У вас активировался за 20 тысяч первый стол, первый блок Golden Ring. Ну, а сюда идут следом ваши партнеры. Первые два эти плеча идут вверх. Как я уже говорила. А сюда приходит первый партнер. 20 тысяч идет реинвест этого блока. А второй партнер приносит вам 20 тысяч на баланс для вывода. А с третьего партнера и с четвертого партнера у нас 40 тысяч идет на активацию второго блока. Эти плечи идут вверх. А первый партнер приходит, за 40 тысяч идет а, реинвест по броне спонсора этого а, второго блока. Как только приходит к вам второй партнер, у вас 20 тысяч идет из 40 в накопительный, а 20 тысяч на баланс для вывода. С третьего и с четвертого у вас накапливается 100 тысяч и идет активация третьего блока за 100 тысяч. Ну, а сюда, ребята, у нас уже очень многие дошли. Сюда приходит первый партнер, 100 тысяч идет реинвеста по броне спонсора вот этого третьего блока. Второй партнер приходит, вам 80 тысяч на баланс для вывода, а 20 тысяч идет 10 клонов на площадку World Money, на первый стол один клон за 5000 идет на площадку world money на четвертый стол и 50 клонов идет на площадку первый стол а площадка pд вот посмотрите вы обратили внимание что вся полностью все наши площадки кроме площадки бы у нас везде, за кольцовка идет с площадки golden ring Mini. и у, у нас и с этой площадки Golden Ring у нас летят, посмотрите, просто. Это, будет, это же деньги, это денежный дождь. Будет движение на всех, на площадке World Money, на площадке PD, на площадке с Golden Ring Mini, площадка Клевер за кольцовкой идет. Везде. Если вы будете активно работать, то везде будете активно продвигаться. Третий партнер вам приносит 100 тысяч на баланс для вывода. Четвертый партнер 100 тысяч на баланс для вывода. Ну и, ребята, не знаю, где, кто, когда, где работал, но я такого денежного маркетинга еще нигде не видела. Я вам говорю честно. Чтобы 100 тысяч падало на перелив или 100 тысяч на баланс для вывода, это очень-очень круто. Так что всем советую, ребята, кто еще не активировал площадку Golden Ring Mini, всем, ребята, советую. 2000 это не такая огромная сумма, чтобы начать такой шикарный бизнес. Всем советую, ребята, не тяните, а активируйте и зарабатывайте шикарные деньги. Чем бегать по хайпам, по тем, которые сегодня работают, завтра закрылись. Ну и начнем еще маркетинг у нас. Он тоже требует внимания. Это клевер мини. Как вы видите, наши лепесточки клевера здесь всего два лепестка. Здесь всего лишь первый уровень а, три партнера второй уровень 9 партнеров с меня рисовающих простите не очень и э, этот э... Третий уровень 27. Не такая же огромная. Нужно иметь, иметь такую команду, чтобы закрыть этот лепесток и получить э, с этих двух лепестков 18 750. Ну и какие вознаграждения? У нас с первого партнера, э, с партнера первого уровня у нас идет 50 рублей. А, э, и реферальные идут 50. За партнера второго уровня 50 и реферальные 50. За партнера третьего уровня у нас идет 200 на 50, 25 и 25 за реферальное вознаграждение. У вас закрылся этот лепесточек и открылся. Да, с партнеров третьего уровня у нас здесь а идет отчисление с каждого партнера по 50 рублей и накапливается... 1350 на активацию этого партнера. Вы здесь, на этой площадке, всего лишь один раз активируете за 300 рублей и сидите, приглашаете. Ну, кто, здесь тоже, ребята, кто не умеет приглашать, да на 300 рублей, мне кажется, здесь можно кучу народу пригласить. И получать такие вознаграждения. За каждого партнера, представляете, 50-100, 50-100. Ну, это вообще шикарно. Вы перешли на этот второй лепесточек. За вами идут ваши партнеры. И первый партнер становится к вам сюда на первый уровень. Вы получаете 200 рублей за уровень и 250 реферальное вознаграждение. Или же можно купить этот. Лепесток отдельно. Можно заходить на 300, можно заходить на 1651 и второй сразу покупать. Это тоже выгодно. И приглашать можно. на на эту же сумму на первый и второй и у вас будет закрываться и первый и закрываться второй лепесточек за партнера второго уровня вы получаете 200 рублей и получаете реферальные 250 за партнера третьего уровня вы получаете 150 и 250 реферальные ребята я очень много работала за свой э, интернетский путь очень много работала в проектах, хайпах. Ну, первый раз я, кстати, вижу такое реферальное вознаграждение, чтобы были реферальные до такой степени 250 рублей, а реферальные, Ну, это шикарное. И с этих двух лепестков вы зарабатываете, как я говорила, 18 750 рублей. А с этого пар партнера третьего уровня а тоже идет отчисление по 50 рублей с каждого партнера и на реинвест вот этого лепестка. Первого лепестка у нас нет реинвеста, а на этом все время вы будете крутиться. Ну и у нас следующая площадка эти опять они что клевер мини, что клевер, они, маркетинг здесь совершенно одинаков. Единственное, что различается, сумма входа и, конечно, сумма заработка. Там 300 рублей, здесь 10 раз больше, здесь... 3000 ну и естественно заработки здесь на этой на этой площадке намного больше за первого уровня партнера который становится к вам на первый уровень вы получаете 50 рублей 500 рублей и 500 рублей реферальные за партнера второго уровня 500 рублей и 500 реферальные за партнера третьего уровня вы получаете 250 и 250 реферальные здесь можно заходить если вы на Заходить, например, что на тот лепесточек, а на клевер-мени, что на этот большой клевер. Можно заходить четырьмя аккаунтами. Это вам на том лепестке нужно. Если вы заходите четырьмя аккаунтами, ну я имею в виду клонами, вы покупаете, активируете первое место и еще дополнительно три места. И у вас получается, что вы зашли четырьмя местами сразу же 300 рублей вам возвращается на баланс для вывода вы потратили 1200 обошлись вам четыре этих места всего лишь 900 рублей и здесь если идти по этой стратегии то вам нужно всего пригласить 9 партнеров которые вы зашли к вам на, также на 1200. И у вас закроется сразу этот лепесток, и вы перейдете на а, а, второй. Точно так и здесь, ребята. Здесь, если вы будете заходить а, по этой стратегии, то вам нужно всего лишь 9 человек, чтобы а, у вас закрылся этот лепесток и открылся за 13 500 а, а, второй лепесток. На этом лепестке вы с двух лепестков имеете на балансе 187 500 рублей. Это тоже очень хорошие заработки. Ну и здесь когда у вас закрылся этот лепесточек, у вас открывается второй, потому что каждый Каждого партнера третьего уровня у нас идет отчисление 500 рублей и у нас накапливается в накопительном э, балансе тринадцать пятьсот и а, идет авто, а, активация второго лепестка. За партнера первого уровня на этом вы получаете, ребята, 2000, за партнера э, э, реферальное вознаграждение 2500. За партнера второго уровня вы получаете 2000, тысячи, за пар... реферальные две пятьсот, за партнера третьего уровня полторы тысячи и две с половиной реферальные. Ну очень шикарные вознаграждение. Я таких вознаграждений реферальных две с половиной. Ну, честно говорю, нигде не видела с каждого партнера третьего уровня у вас отчисляется 500 рублей накопительный баланс и как только у вас закрывается этот лепесток у вас заново открывается идет реинвест за 13 500 второго лепестка ну вот ребята вот такой вот наш очень-очень доходный, очень крутой наш фонд очень денежный фонд вот а, так что если есть у вас какие-то вопросы, а, давайте, ребята, разберем вопрос.